короче посидев подумав вспомнил что есть канал Ты надо что то на него пилить потому что вроде вы все соскучились да и я соскучился и почему бы нет почему бы не возобновить ролики поэтому смотрел вот так в окно в свое окошко точно чуть на улице короче посидев подумав я понял что надо возобновлять. Думаю, не будет там съемок всяких э, футбольных и всего такого. Думаю, просто лайф. своя жизнь жизни, что да как, что интересного будет, буду показывать. Будут выходить раз в неделю ролики, там, допустим, давайте по пятницам, не знаю. Думаю, что по пятницам, тогда ставим, ну, пишите, когда вам удобней в комментариях. Вот. Рассчитываю на поддержку. Скорее всего, большинство людей придет через инст. И я хочу, чтобы не было никаких-то моих суждений. Потому что... Да, все равно. Не все равно, да. Если я вот туда вот смотрю это, потому что я вот по телефону смотрю как картинка и вроде все что-то. Поэтому я надеюсь, что не будет всяких осуждений всякого говна, но если и будете критиковать, то критикуйте здраво, то есть э, предлагайте решение, что хотите добавить, что хотите изменить, э, буду подходить серьезно, буду делать э, четко. Поэтому что? Че, получается лайк поставил, подписался на канал колокольчик воткнул вот ну а я в душ и наработку Ой, ну все короче вылетел я на эту на работу собрался оделся потом попил чаеху кофееху все вот это выдвинулся. короче откуда будем брать контент контент просто лайф вот я сейчас выдвигаюсь на работу просто в подробном режиме не знаю с вами буду может быть включаться где-нибудь там на работе не знаю короче ребят просто импровизация просто не знаю что выйдет с этого пока вообще непонятно вот но знаю одно что должно быть круто Должно быть классно, и это даже меня будет раскрепощать, не знаю, на камере. То есть легче себя буду вести, что ли, в различных подобных ситуациях. Сейчас, я надеюсь, я на автобус не опоздаю. Вон там мой автобус. Походу я опоздаю. Ну ладно, времени еще много. Завтра что? Завтра у нас понедельник. Есть контент для вас. Поедем завтра с вами, получается, забирать права. Наконец-то мои долгожданные права. Там была трудность какая-то у них база данных сломалась, и все пошло по одному месту. Это я вчера просто был в ГАИ, и мне сказали приехать э, 8-9, чтобы, типа, норм, все обновилось, но непонятно. Норм будет сейчас или нет? Ну, так как лайф, так что узнаем завтра. Ну, а так, включусь, наверное, когда буду уже на работе, не знаю. Короче, возможно, вы просто увидите это вот. Так, типа, ну я еще второй член. Что просто делать типа, Быстро время пройдет, потому что, ну сами понимаете, что я могу заснять вам на работе. Ну, типа, это Анрил. Еще на улице холодно, у меня руки вообще капец как замерзли. Там за спиной виднеется автобус, наверное, вам виднеется. Вот, буду заходить, ручки греть. Поэтому приятного просмотра и мы переключаемся дальше. У меня обед. Я вышел погулять чуть-чуть. И с вами поговорить. Давайте постоим здесь, у цветочков. Ой, короче, день вообще непутевый. Вообще полностью. Я даже как-то даже его не чувствую. Наверное, сказывается просто усталость. Непонятно. Сегодня такой небольшой трошечок был, приходили просто банда горячих мужчин, решили, хотели это украсть, вещи, но там сотрудница с Эла в оба смотрела, и никто ничего не украл. Вот. Поэтому это круто, это не радует, потому что... За это зависит наша зарплата. И вообще, если смотрите, и у кого-то в мыслях, что-то своровать, и все это, ребята, не надо. Легче же просто устроиться, там, отработать месяц. То легче так сделать, чем пойти своровать, ребята. Тюрьма это плохо. Что думаю, что думаю, что думаю. Думаю, следующее включение будет уже, там, Барса играет. Ну вот, поэтому буду с вами смотреть или нет. Короче, посмотрим. Фристайл, ё-моё, влог. Влоги, блоги, зато знаете, как круто. Вот я сейчас начну. Вот это все пойдет. Пойдет, пойдет. Кто знает, что будет через пять лет. Может, всем зайдет такая тема. Снимаем, трудимся и Паша... А, еще она грязная, О, вроде чисто. Сейчас еще зайду, посмотрю себе эту карту памяти в этот, потому что вообще не хватает. У меня вот пишет, что 30 минут еще снимать. Вот, посмотрю, короче, до следующего включения, мои дорогие. Как же вас назвать? Давайте рейнджерами будете. Вот, рейнджеры, все, рейнджеры, давайте. Полетели. Смотрите, какая игрушка. Все, улетаете. Небольшая история. Вот, зашел в иглу. Вот, иглы, это... Не знаю, как правильно. Если меня смотрят иглы, ребят, напишите, как правильно. И подгоните мне, наконец-то, лампу, потому что я вас рекламирую давно. Вообще, что началось? Вот видите, это просто это большой магаз. Ламп. Ламп настольных навесных, вот таких и типа они очень крутые тут дизайн просто офигенный и короче в чем заключается история я как-то снимал историю и, и заснял их случайно вот заснял, э, ну не случайно а там просто такой типа как э, островок был отметил их, сказал, что очень круто и было бы классно сотрудничать или все такое и короче, что было, в итоге я выложил вот историю Выложил вот, вот, вот эта вот история Лучшее освещение, умное освещение Даже глаз заценил Они очень круто делают Вот прям вообще класс Просто бешеные лампы Я вообще кайфую И короче в чем прикол Я их выложил, они это просмотрели Лайкнули И мало того, просто подписались на инсте И подписаны до сих пор Ребята, если вы смотрите Вы, вы просто лучше Дабы не соврать Просто вот их официальный ак Иглу Захожу в подписки, и вот, я самый первый. Кстати, если хочешь быть крутым и успешным, если хочешь быть крутым и успешным, то давай как игла делай, заходи в инстаграм, ссылочку в описании, и это и подписывайся получается. Вот Так бы всегда обед проводить, это очень круто. Это прям классно, я не знаю, я прям радуюсь. Это просто, это лучше. Сейчас у них еще есть крутые лампы, вот эти. Ну это просто рай. Я просто человек, который любит подсветку, и заходя к ним, ты просто радуешься. Тут есть пультик, ты просто можешь... Вот, вот, сами видели. Типа, ты просто кайфуешь. У тебя вот один пуль, один пуль. Ты настроил везде свет, и вот, один пульт отвечает за все. Не надо подходить там ко всяким включателям и все это. Это, ну, это типа не реклама, это, это просто мое мнение. Эти ребята просто красавчики. Я давно от них кайфую. Года два уже, по-моему, года два-три, и поэтому прям вообще супер. У них лампы просто самые топ. Надо будет у них круглую посмотреть, она мне пригодится. Ну вот и закончился все мой рабочий день. Наконец-то можно пойти домой. Будет играть барс. Рабочий день прошел, думаю, все сложить воедино, то более-менее норм, ничего такого вроде вот не было, кроме воровства. Ну, еще приходило парочку тоже горячих мужчин. Хочу подчеркнуть горячих мужчин, это не русская национальность, вот. И прям вообще жестко там начали и меня там топить, что типа... Чем мы там за ними следим и все такое, но, типа, это норм для нас. Вот, и так, думаю, если будут какие-то включения, интересные моменты, я точно включусь, и поэтому магия монтажа. О, все, приехал, короче, за получением. Вот, надеюсь, что сегодня получил Наконец-то. Пропуски все с собой. Снимать не буду внутри, потому что сегодня запрещена, там прям приходится висеть. До встречи. И пожелайте мне удачи в комментариях. Ну все. Ой, бля, вы опять запотели подружки. О, норм. Надеюсь, что надо. Все, вы отпотели подружечки. Все, наконец-то я вышел, получил свои долгожданные права. Наконец-то все. Без всякого геморроя, без всякого всего. Все, не, ребята, наконец-то. Вы просто не представляете. Все дело заняло там буквально минут пять. То есть фотографироваться, пойти подписать. И получить это минут пять заняло. Ну сколько я сидел, это просто жесть. Я сидел почти полтора часа, там час двадцать, по-моему. Короче, что я вам хочу сказать, если вам когда-нибудь скажут, вот вам бумажечка, вы пройдете без очереди, без всего такого. Типа, э, вам не надо будет ждать, не верьте. Потому что вот у меня случилось такое. Мне дали бумажечку. Да, я внизу прошел без очереди, без всего. Но наверху будут такие же люди, как и вы, которым тоже дали такой талончик, чтобы они прошли без очереди. И вот там вы поймете, насколько все жопа. Сейчас, короче, план такой поехать к бате, показать ему права. Он сказал позвонить ему сразу, но я не звонил ничего. Я ему сказал, что надолго, так что такой небольшой, как сюрприз сделаю. А потом домой, начинаю делать контент, надо все выгружать на комп, это все монтировать, монтирую сам, вот без всяких там каких-то видеографов, потому что я сам монтажер от бога. Так лучше буду вот так, потому что вот за свет там люк, наверное. Супер, просто супер, это прям отлично, прям Мега отлично Вы не представляете, какая я рад Ладно, короче, всем респекты. Жду автобус, еду к бате Поэтому не переключайтесь Смотрите дальше Это просто пушка-гонка Все, погнали Ну, короче, все Сходил к бате Все показал, он Все, он, наверное, больше, чем я переживал и хотел все права, <смех> вот. Все уже. Буду умчать, сейчас домой. Алло. Слушай, а я что-то проморгал. До какого они там действительно-то? До 31-го. Ну, а, до 31 но ясно. все, все документики аккуратненько дома сложи туда. Тогда? Чтоб они лежали. Но угу. права с собой то Ладьи смотри. Ну, хорошо. А аккуратно, только но. не потеряй. Ну да. Все, давай, сынок, погнали. Давай, целую, ну. Тебя, тебя простало вечером. Ага. Давай, папуль. Короче, чтобы все комментарии предотвратить, скажу сразу, сдавал я сам, ничего не проплачивал, ничего такого, потому что я лучше получу чуть позже права, но Деньги экономим Потому что, ребят, ну честное слово Можно просто самому собраться Спокойно собраться, подготовиться И все сдать Это реально На своем примере я доказал а, Теорию я сдал там с третьего раза В автошколе с пятого, по-моему А в ГАИ с третьего Первый раз у меня вообще просто компьютер красным звук. Ну, короче, не суть это Не будем вдаваться в подробности Вот А вождение, площадку я с первого раза сдал и город тоже с первого раза сдал. Там на площадке, по-моему, только конус случайно зацепил, но там что-то допустимо не более пяти ошибок, вот. Поэтому... Короче, ребят, это просто мега-пушка. Я рад безумно. Вот, поэтому давайте, рейнджер. До бабочения. Давай, с никто... мега-крутой приход. Так, ну чё, я это, я запустил стрим. Вот, запустил стрим. Вот, вот тут вот те настроены все. Вот, вот здесь все тоже есть. Вот камера. Тут вот так вот, вот так вот и вот так. Все, поэтому, э, кто смотрит ютубчика, уже влог вот выйдет. Ссылочка в описании. Там есть э, мой Twitch. ссылочка. Тоже заходите, будем стримить, будем все делать. Вот поэтому я вас ожидаю очень сильно. Вот, и сейчас вот стрим уже начался ждем народ, вот думаю, что все четко будет. Все и поэтому uh, Let's go, uh, menes, Let's go, uh, humans, uh, Let's go, мои ребят. Все, полетели. Ой, это я подостал чуть-чуть. Вот сижу, работаю чуть-чуть. Вот скачиваю всякие плагины, там вот это вот все, чтобы визуализация была лучше, контент был лучше. Вот с вами так прям захотел поговорить. Вот. Не знаю, скорее всего, это я в конце вставлю, либо, может, как-нибудь... Короче, как вставлю, так вставлю, чё, чё прикопалось. Вот. Короче, очень, видимо, мне не хватало вот этого вот всего монтажа, потому что это, знаете, как дополнительная такая мотивация. Вот. Потому что я сегодня, например, когда дома был, у меня сегодня выходной, вот, и я прям вообще такой, блин, типа ничего не хочу делать. Потом посмотрел на камеру, типа такой опыт, взял, что-то записал. Но ну, там мне не понравилось, что я записал, но удалил. Вот. Но все равно, типа, я начинаю что-то делать. Я потом сел, что-то за компьютером начал делать тоже и для монтажа, и так просто для развиваловки, что интересное можно найти, снять. Это прям круто, это прям мотивирует. И прям хочется двигаться. И просто, знаете, хочется попросить вот, самого легкого. Просто я, я трачу время, трачу силы, деньги в каких-то моментах, чтобы подснять, что-то сделать. вот. И для вас не составит такого сильного труда посмотреть этот ролик до конца. Мне очень сильно приятно, что ты потратил несколько минут своей жизни, чтобы ознакомиться с моим потоком вещанием, с моим видео. Поэтому спасибо большое тебе. И я надеюсь, тебе также не будет трудно опуститься чуть-чуть ниже. Там есть лайк, колокольчик с подписочкой. Вот, как там говорят, чтобы красная кнопочка стала серой. Вот, Поэтому буду рад очень сильно. Ну, на часах, чтобы не соврать. Уже 23.55. Я еще, наверное, часик посижу. И надо ложиться, потому что завтра рано вставать, завтра контент так смешно слушать себя контент <смех> ладно полетел короче я дальше работать ой все вернулся я короче с военной комиссии ой жесть устал капец очень интересно конечно вот все прошло всем все понравилось было круто не знаю, но как-то необычно, что ли, что ты, блин, правда как военный. То есть ты там здравствуй, желаю, там, ты-то ты, то ты п п все, папа, почему у меня компьютер включен, я не понимаю, я выключал его ночью. И если у вас есть возможность поступать, поступайте, чтобы ты не была. Вот, потому что лучше вы два с половиной года но я просто на офицера пошел у меня два с половиной года. Блин, ты что, запотела, что ли? Блин, меня что, запотевшим было видно? Я не хочу переснимать. А, я пошел на два с половиной года, и это выходишь офицером, лейтенантом запаса. Вот. Но есть ребята, которые не хотят лейтенанты себе в запасы не хотят офицерская. и поэтому идут на солдата. На солдаты это полтора года, по-моему, либо год. Вот, ну, короче, тоже тема для кого как. Вот, но мне, конечно, лучше офицерское получить. А, по плану у меня сейчас... А... <смех> <смех> да вроде ничего, да, вот у меня тут вот такой вот есть списочек. Типа чего-то, да чего надо. В пятницу надо будет дописать, что здесь публикация влога. Это вот, которого вы сейчас смотрите. Он должен будет выйти в пятницу. Ну, и здесь такие, типа, свои штучки, которые я хочу сделать за... до лета, попытаться до лета. Вот, вот это уже выполнено. Вот, короче, буду переодеваться, кушать и садиться вот за этого монстра. Потому что надо работать, кстати. Потом покажу ПК. Офигенно я его сделал. Тоже собирал сам. все делал. Мне там помогал мой одногруппник Мишани. Мишани, если смотришь... Спасибо, брат. Благодаря тебе я бы такую машину не собрал. Ладно, я тогда сейчас быстренько преображусь и тогда покажу пока чё да он. Вот. И давайте сделаем вот так. И... Опа! Все. Короче, преобразился. Переоделся в домашний. Покажу компьютер. Так. Упс. Опс. это все падает. Э -э просто два мониторчика и стоят. Два мониторчика. Этот Деловский, он стандартный. Он мне больше для монтажа помогает. Э, монтаж, фото. Ну а дополнительный вот этот, он просто, просто доп. монитор. Ну, самый сок, самый сок находится снизу. Баум! Вот такая вот машина, он выглядит вот так вот. Просто потрясающе. Такой стоит. И зачем она тут стоит? Самый главный вопрос. Можно же было просто взять и сделать, чтобы там корпус был металлический, пластмассовый, любой. Но нет, там стоит стеклышко. и вот для чего. Смотрите. О, тут есть волшебная кнопочка сверху. И я просто беру. Бум! Просто, смотрите, какой стиль. Какой он четкий, просто потрясающий. Я докупил корпус себе. Вот в него входили три таких больших вентилятора вперед и один вентилятор назад. То есть холодный воздух поступает здесь, тепло уходит отсюда и докупил кулер для процессора своего. Вот просто потрясающий и из-за этого он даже быстрее загружается. То есть я включил, поговорим, поговорил с вами где-то секунды 15 и все и бум, он тут. Что надо? <смех> Пришел оценивать. Как тебе? Как тебе это? нормально? Наверное, нормально Такой мощный. Он у меня средний, я бы сказал бы. Вот, но для стримов, для монтажа, для каких-нибудь всего такого норм. И прям очень-очень-очень хорошо. Полетел я есть. Если чё, с вами свяжусь на связи, камера всегда под рукой, вот. Поэтому не переключайтесь. вот и другой день. Все. Сегодня среда. Прошли мои любимые выходные. Вот. Выдвигаюсь на работу. Надеюсь, что сегодня будет легкий и быстрый день. Вот. Давайте я его вот так поставлю, собирать. Вот. Будет легкий день и без всякой суеты. Вот. Ну а мы уже собрались. Так. Я все помыл, все сделал. Можно и выдвигаться, только сейчас окно откроем. Открыли, чтобы я домой не пришел и тут не было холодрыги. Буду выдвигаться сейчас на работу. Думаю, что норм будет и все. Ничего ну, не соскучились. <смех> Ладно, все жду. Так, это закрыл. Короче, расклад такой. Сегодня работаем. Вот, потом хочу взять каршеринг С вами чуть-чуть покататься. Вот, надеюсь, вам тоже понравится. Вот. Ну и, короче, до первого включения, не знаю, на работе буду снимать, нет. Просто нет ничего интересного. Я бы так бы снимал бы. Вот. Снимаю не могу. Сори. Вот. Ладно. До встречи. Ну, короче, день закончился. Я уже за каршерингом. Забыл заснять. Мой оператор будет меня быть снимать. Каршеринг взяли. Я тупой. Я же учился на механике. Автомат, короче, не знаю. Прям вообще не знаю. Вот. И очень много тупил. Прям вообще очень сильно много. Вот. Но ну, сейчас вроде норм. Едем. Я чуть-чуть буду дело отвлекаться на вас вот и на дорогу короче мои ощущения пипец из-за того что стажа нету очень дорого мы проехали буквально пять минут уже 80 рублей у нас ну типа это ладно это пофиг главное ощущение ну, прикол какой мы хотели взять конечно покруче тачку но взяли вот такой Опа, но ну, у нее тормоз конечно ребята это просто его нету считаете еще мы на красный свет попали мы пропускаем пешеходов, все как надо. Вот, у моего оператора зазвонил телефон, ничего страшного. Ладно, короче, мы вам просто пустим небольшую ускорялочку, как мы едем. Вот. Ну, короче, тут ничего такого особого нету, просто обычный каршеринг и все. В конце подведем итоги и скажем, для новичков выгодно или нет. Все, да, в Короче, все, уже Дома. Сразу это, нет, просто Вот, короче, были вот на этом вот да и солярисе Хотел покруче тачку, вообще по факту Он удобный Но из-за того, что ты первый раз Скачиваешь, ты такой, типа, что произошло Что вообще, что за Нашатавало, короче, сейчас объясню Вот, буду отвлекаться на Барсу, барсу уже смотрю О, Опасная атака, ну, дембели Как всегда, вышла Вот, видите, поездка 22 минуты 510 рублей. Когда ты видишь такую сумму, ты офигеваешь, на каком ты майбухе ехал. Вот. Ну типа в чем прикол? Мы, ну, мы начали волноваться. Что за фигня? Мы начали считать вот каждую вот эту вот, вот это, вот, вот это вот все. Мы посчитали, что вышло 240 рублей. Мы такие. Угу, 240 рублей. А почему списали 510? Ну я же тупой. не договор, а в договоре как? Там, смотрите, берется 390 рублей, оно списывается как э, вот, списалось как залог. И получается, вышло 240 и плюс еще типа страховка 390. Ну, так как бонусами уже списана половина стоимости, 240, все в сумме получится, 510. Вот. Севилья забьет, что смотрите. Отвечаю. Хоп и гол. Вот и все. Вот и вся игра Барс. Ладно, мы проделиверим. <coughs> Ой, делим мобиль. Вот. И получается, вот, все. Списание с карты 120 рублей. То есть поездка обошлась в 120 рублей. Вот. Все. Тачка, за... Тачка вот эта припарковала дома. Все норм. Вот. Приколдес получился. Ну, судите сами. Я думаю, что норм. Потому что такси, если смотреть, на такси было бы до... ну, дороже явно. Буду смотреть Барсу этих домных Проигрывает уже 1-0 капец ладно а вам хорошего вечерочка хорошего чаечка вот я буду уже все монтировать и выпускать в пятницу это получается послезавтра вот еще раз спасибо за просмотр если ты еще не подписан то подпишись это не сложно у меня ушло вся неделя на, на монтировку на снимовку на вот это вот все а у тебя это 5 секунд спуститься туда поставить колокольчик подписаться и поставить лайк но если плохо поставь дизлайк и сразу тогда напиши комментарий что не так что не так что улучшать все это за конструктивное мнение и все такое и всех обнял поднял заплакал и до новых встреч получается до следующей пятницы